Всем доброго времени суток! Меня зовут Екатерина, я из Красноярска. И я решила записать это видео для того, чтобы поблагодарить Дарью и Антона за замечательное обучение риэлтор профессия бизнес, которое мы прошли вместе с мужем. И почему я хочу записать это видео именно сейчас? На этой неделе у нас состоялось сразу две сделки в один день. И при этом это была первая дистанционная сделка которую я провела. Здорово, что в такое непростое время, когда действительно многие люди, они потеряли работу, или потеряли бизнес, или закрылись. У нас наоборот, мы видим, что больше заявок, чем было до пандемии. Эти заявки дешевле. И то, что сейчас есть ипотека с господдержкой, просто... Лишний раз людей подтолкнула к тому, чтобы они задумались о покупке квартиры. И сейчас у нас очень много клиентов, кто хочет купить с господдержкой. И точно так же застройщики идут навстречу и дополнительно еще к тому проценту господдержки делают еще субсидии, какие-то программы, которые еще понижают. Вот у нас как раз клиентка из Иркутска дистанционно купила. У нее итоговая ставка получилась 4,7%. Она была довольна. И мы тоже были очень довольны. Поэтому просто Хочу сказать спасибо за все то обучение. Это нас действительно подготовило к такой ситуации. И сейчас, когда у нас прошло две сделки, мы ожидаем денег. Очень приятное такое ожидание. И как раз рассуждаем о том, как нам еще увеличить свой доход. Потому что мы видим, что это на самом деле работает. Еще хочу сказать тоже спасибо за стратегию по работе с длинными клиентами когда человек не сразу готов купить он только узнает и мы помогаем ему даем какие-то советы звоним узнаем как у него дела и вы знаете вот одна наша клиентка которая пришла к нам в октябре перезвонила в мае и просила помощи потому что она была уже готова покупать и спрашивала у кого лучше забронировать и мне было очень приятно что у нее было записано, был записан мой номер телефона, и было написано «хороший риэлтор». Когда она все-таки решила покупать, она нашла этот номер телефона. И когда-то я ей звонила, узнавала, как дела, давала советы, и она записала «хороший риэлтор». И несмотря на то, что оказалось, что она уже у застройщика зафиксирована самостоятельно, она нам все равно оплатила некоторую сумму, поблагодарила за нашу помощь. Это было... Не обязательно, она не должна была, но она все равно это сделала. Поэтому мы очень благодарны. И спасибо большое Дарье и Антону. И те из вас, кто задумываются, проходить ли эту программу, мы очень советуем. Она действительно очень практичная, очень полезная и дает результат. У нас результат даже лучше, чем которые обещали. Наши заявки дешевле получаются, чем было заявлено в курсе. Поэтому и статистика, она тоже совпадает. Большое спасибо!